Всем привет! С вами снова я, Пай. И со мной сегодня такой чувачок из игры Human for Flat. Как думаете, как его зовут? А, Леша. Б, Дима. В, Ваня. Г, Гена. У вас есть пять секунд. Ну что, подумали? И правильный ответ это... А какие на Насанька в смысле, а как? Я думаю мы на ему соглашались. В смысле? Нет, а как и все, отстань. Ну, короче, давайте начинать игру локальный Какая музыка? Надеюсь, она не громкая, если что, там. У меня нормально слышно. А как и вставать? Да, я Адыма? Нет, а как и? Угу. Но это вот это левая правая рука. Вайс для ходьбы. ЛКМВ для Вы только что взяли учебное видео. Держите его крепко. Отлично. Если вы заплутились или пали духом, поищите такие При активации они дают инструкции. От очень нужных до совершенно бесполезно если рядом с вами нет пульта, то можешь снова под духом. А можно поискать способы решения колонки Все, пошел пульт. Так, мы с Акакием. Посмотрите, какой красивый Акакий. Вот такой у нас красивый усатый дядя, у которого глаза почему-то поплыли. Да, я ты Видео смотреть. А, ясно. Ладно, давайте-ка от вот эту дверь. Люди, они зайдут в любую повавшуюся на пути дверь. Пойдут по лестнице, да? Ну, в принципе, смогу ли я перепрыгнуть? Так, хм. хопа. Они нажмут на все кнопки, какие только увидят. Сайва была. Уиии. А какие держи. Направление руки. Вы, вы можете сделать предмет, на который смотрите. Если вы не можете взять предмет или нажать на кнопку, не дело не в руках, а в голове. Чтобы взять какое что-либо сверху, что вам нужно посмотреть вверх. И вам нужно клониться, чтобы подобрать что-то либо с земли. Не волнуйтесь, здесь безопасно. Я уронил больше он упал. Тут, тут нельзя бегать походу. Ле, подтягиваемся. Эх. Они будут высоко тянуться, низко наклоняться, чтобы только достичь своей че, -че, -че. Череп. А как я работаю лучше? Я и так работаю хорошо, санька Хватит меня так называть. Блин, уже начинает говорить как-какие. Мне это не нравится. Так. Опа. Их вот все, что им нравится, обеими руками. Так, я думаю, давай падать. А как и падаем? А как и падаем? А, помоги ты. Больно. Ничего, как и справишься? Вставай. А как и вставай? Я встал. скомейка есть. Есть провоз. Лозы. М смогу ли я залезть вот так вот выс опача хопа. а я, типа читану да ну ладно а что ездить делать чем здесь ой в принципе я уже почти разобрался с управлением давай а как доставать опа М Давай. Давай, раскачивайся. Раскачивайся. А какие какие? Давай, хватайся, какие. Глупый Акакий. Сам ты глупый. Слышь Акакий, еще обзывается. И <с gem> поэтому ты, ты дотянуться не можешь. Так, ты там, но ее управляют. Это логично. Е ⁇ Поднимайся. А как Держись. Раскачивайся. ⁇ -мо ⁇ давай какие... Папа. Так где я теперь? Ладно. Ходы. идем мы дома какие. Вставай же. Тут нельзя, вот оходи вниз. Вот. Хм. А, там лестница. Опять ускорение. О, ребята, мы добрались. Ура, какие, скажи. Ура! мне не кажется, мне кажется, что такое чешку что я счетерил. Я походу реально счетерил как-то. Извиняюсь. Я реально счетерил походу. Ладно. Ладно вставай. Ну тут есть кнопка, я вижу, и вижу. А как? Падни, мальчишки. Давай. Помогите! На, оставь его, они а помог А не прося о помощь. Уберись. Е Ей, ой, больно. Хм. Давай, тащи, тащи Акаки, молодец. Молодец, Акаки, раз Отпусти. Я в спортзал ходил. Один раз. Пять минут. Сдруга подождать. Подключался сильно. Наверное, тут то видно. Стань, а Устал. Коробки эти, таскать, они легкие. они тяжелые. Так. А какие у нас проблемы? А какие у нас проблемы? Давай. А как и да давай? Давай, какие Тащи. Блин. Капец. Да -мо! Давай! Так, сначала опускай лифт. Давай, молодец. Теперь бери коробку. Двумя руками возьми коробку, а не руку вверх. На, иди. Клади ее. Клади, я сказал. Так и включай лифт. Молодец. Так. Бери коробку двумя рук. А как я ты сейчас так-то играешься? В смысле начальник? Хотя бы так. Ладно. Э, там в каком смысле? Ты что там коробку не оронил? В смысле в каком смысле? Я тебя не понимать. Так. Давай, давай, давай, как я, давай, давай. Ух. Молодец. Так, а окей. Пока это мы управляем, мы будем проходить все ливелас. Скомпенсую ну, мяк... Ладно, не все, конечно. Бери. Включай. Надеюсь, вам понравится. Кстати, подпишитесь на канал, поставьте лайк, уж что это очень важно в данный момент. Вот на это, в это время это очень, очень, очень, очень важно. Это большая мотивация то моё ну так какие конечно давай бери поднимай ставь ты чё а какие не придавил мне бить больно вообще это не тут включается блин Почему-то мне управление руками напоминает. О, кто тут О, кто что? Тебя это не касается какие-то. Ты не поймешь. Я вс поняла, мат. Пойду так долго отвечаешь, на моя. Блин, голова чешется, погоды. Опа. Блин, вс, я мачесаться. И зачем? Ну, чесаться, а начальник. Ты понимай а как я тут вообще это. а Акакий? Чего? Ты сейчас сказал, я тебе не понял. Короче, ребят, мы работаем с очень странным человеком. Сам ты странный. А, вообще. Странный. Не обращайте внимание Вы считаете, что он странный? Пишите в это в комментариях и ставьте лайки. Чего ты там сказать? Лайки ставить. Но это мы умеем. Давай, давай, а как я, а как Молодец, лайки ставишь, если. Так, а как? Типа, ну теперь я не прыгала, если вот так. Ой, в другую сторону. Ты чувствуешь, когда знаешь физику немножко. А как и держись? пульт здорово вы можете толкать предметы ногами, поднимитесь на гай, поднимите но я так и подумал мне твоя подсказка не нужна я сразу до да, этого тут догадался так вот так чуть дошел я молодец какой а блин я уже подумал что зачем я коробку тыщу что дверь открыта так страна как и молодец Ой, прыгай. Ай, больно. Ладно. А куда нам идти? Какого? А, вот. Так. Какие? Okay. Чуть ты делаешь? Не играй, если он поломает. Да и нормально. Всё. Опа. А если бы тебе сейчас ноги придешь. Да, нормально. Опа. Блин. Опа. Я самый спортивный Акакия из всех Акакиев, на всех, которые я знаю. И сколько ты я знаешь? Одного. И кто это? Я. Ну, ты Акакия, молодец. Эээ. Вот. Ну, давай дальше, Акакия. Сейчас походы да, я отдохну. Ах, все, Акакия отдохнул у нас. Нет, на шо еще хочу? Наконец-то Акакия отдохнул Так? Да-да-да. И мы можем продолжать. Кто это странно у А все время он не высыпается. Ну, естественно, он падает, как тут не устать. Коробки таскает. Ну, они легкие, анчук. Он чуть... Ох. Просто и слабенький. Опа, подсказочка. Да ладно, еще заберусь. Хопа. Лезем вверх. Держи. Лезем вверх. Чтобы хорошо упасть, то чтобы высоко забраться. Это учебный вид снять для тех, кто чувствует себя не на высоте. Но готов с этим как-то бороться. Ты че делаешь? Мне нормально. Корабль в это не труднее, чем заниматься елкой. Стой лишь разница, что они никуда вас не перемещает. Ну, хватит подать. Понимите руки. Вы пока не обязательно. Подойдите к препятствию. Опустите руки, уходите за препятствие. Посмотрите вниз, чтобы потянуться. но это мы делали, ага. Но это пошло вон тогда. Мы уже так с Акаким делал, И раскачки его. Мы с Акаким, в общем, молодцы. потому что без вот этой штуки никак не было. Вот. Опа, молодец. Ну, просто паркурщики. Мастера паркура ни разу не упали, не у того раз специально схоронения. Блин, давай, дай, дай, дай, дай. Поднимайся. Окей. Опа, подсказочка. Лезем еще выше. Что за раз, раз? Еще выше прыгайте, и хватайте за край. Поднимите руки, прыгайте, припас. Прыгните, подтянитесь, да, да, да. Walk Угу. Угу. Угу. Угу. Ну, короче, нам это вливать. Я не прочитала, потому мы это, естественно, все знаем. Так ведь, Акаки? Та-да-да-да-да-да-да-да. Ты залагал? Нет. Опа, давай, давай, давай, давай. Молодец, Акаки. Хопа. Давай. Давай. Молодец. Опа. Акаки, куда ты полез? Я смогу. Нет, ты не сможешь. Нет, смогу. Нет, не сможешь. Ну ладно. Ух, Акаки, у нас проблемы. В смысле? Давай, давай, давай, давай. Что ты сделал? Ну, мне нормально. Падай. Нет, больно, мне сейчас страшно. Как? Ой, больно, ногу сломали. А как хватит? Ой, туда подняться можно. Я пойду туда. А может, он не туда. А мне туда? У мне все равно. А как и ты, ты что натворил? Да и нормально. Шара, скачаюсь и сай. Нельзя зачем сходить за край? ну так как у нас молодец. Так, да, как это чё? Давай, опа, да, блин. Так, сейчас, сейчас, опа. Хм, я научился быстрее собираться. Это я научился, я играет. Ты не играешь, ты я тобой управляю. Чего? Я сам с собой управляю. Акаки, ты понимаешь, что это всего лишь и люди. Ты что, философный не доделанный либо? Сейчас зарплату понишу. Ты мне не платишь? Ну, значит, я того управляю, раз я тебе не плачу. Ах ты, обманщик. Ребят, давайте напишем, что может обманщик. Ах так, Акаки, ты напишите, кто прав, Акаки или я. Вот. А еще давайте, наберем. Три лайка для продолжения. Давай ты, ребят, мы же сможем. Ты даже не знаешь, с кем ты общаешься. С твоими друганами, с подписчиками еще думал. Ну, так, ну какая там разница, я не знаю. Ой, дышка пойду туда. Нет, а как и не надо? Ой. Какая музыка. Блин, фонарь. Хочу его взять. А как и может не надо? Надо. А ч туда? Дай ты мне хм. давай, э! Что делаешь? Туда, наверное, можешь как-нибудь попасть, но я не знаю как. Я с фонарь уйду, возьму и уйду. Как о, там пещера. Берися с собой, бери, что я не могу держи все хорошо, левая нога, левую ногу держи, еще один еще один давай, у нас есть два зеленых кубика зачем они нам? так держись хорошо Акаки Ой, и ты их выбросил. зачем ты это сделал? захотел зря только сюда шли Акаки ты это понимаешь Ой! капец Акаки зачем ты упал как же я не понимаю? Куда ты летишь нам ну, сюда? Ну тут так тепла ниже. Да, как-каки, ты замолчал? Блин, ну что ты замолчал? ха -а, я тебя испугаю. Что ты пил? Я не испугался. А что насчет зрителей? Я их я смугали. а как Акаки два два восемь шесть пять один восемь. Ты помнишь, что сказал хотя бы? Нет. Ну так весело. Бля, я прыгаю, ей, ой, блин, я упал. Ладно, не будем учитывать зрителей Дойдем до туда, где мы уже были. Окей. А на таком моменте мы с Акаки хотим попросить попрощаться с вами. Да какие? А какие? Почему ты не хужками сот? Не знаю. Не получается. Блин, а какие ты что сделал? Ай, больно.